Всем привет! Сегодня мы отправились в путешествие. Вот наша главная героиня спит. Вот собрались мы отдыхать в санаторий в поселок белокуриху в санатории ДМ. В этом санатории нас милостливо принимают с нашим животным. Мы с ними обо всем договорились. Они нас ждут с нашей собачкой. Вот. вот так она у нас тут устроилась. В багажнике все мы разложили. Тут у нас лыжи, вещи, клетка упакованная с собой. Чтобы мы ее могли в номере оставлять спокойно. И она не мешала никому. Вот, вот так отлично мы тут устроились. И Сальма у нас довольна и счастлива. Ехать нам в Белокуриху два дня. Путешествие у нас это займет. Первый день мы останавливаемся на ночлег в Красноярске. В отеле тоже нас согласились принять с животным. Причем в Красноярске это отель с животными принимает. предоставить паспорт вет, прививки все ну, то есть если нормальная собака то можно остановиться как бы проблем нет если собака без документов то там остановиться нельзя ну, это на да. отель это сеть отель на отель вот и там нас э, принимают собакой но обязательно должны были мы взять вид паспорт мы взяли вид паспорт вторая ночевка у нас будет в Новосибирске там тоже мы договорились и отель тоже нас принимает собачкой. Как Новосибирске называется ром-отель? 55-я широта. Называется отель 55-я широта. В центре, города. Вот. в центре города. Тоже нас принимают там с собачкой. Собачка у нас без задних ног. Саля, ну-ка, хоть посмотри Саля, в камеру. Покажи свою мордочку. Салечка. А то все подумают, что ты умираешь. И тебе не нравится ехать в путешествие. Сальма... Да. Соля, а что у тебя есть? А, у что есть? а что дашь? Вот так мы едем. Все довольны, счастливы. И отправляемся мы в путешествие. Саля, голос скажи привет. Саля, голос. Саля, голос. Голос, подай уже, а? Салечка. Ну подай голос, ну давай, моя зайка. Ну вот, наконец. Салечка. Салечка, давай, давай, на место, на место. И голос, делаем голос. Давай, скажи всем доброе утро. Приветствую все. Сальмонелла. Скажи всем доброе утро, Соля. Ну скажи доброе утро подписчикам. Доброе утро, скажи. Салегаф. Соля, голос. Давай мы зевнем. Голос, Саля. Голос. Я давай. Так, распевочка, распевочка, распевочка. Саля, да вы не, не сбиваете. Саля, распевочка, распевочка, распевочка. Зевнем еще раз. И давай, голос, Саля, голос.